Вашему вниманию представляется доклад по поводу на тему управляемой гипотонии инвестиционными эстетиками при лапароскопической резекции почки. В современной мере количество новых случаев заболеваний почек в 2018 году свыше 24 тысяч, что практически в два раза больше, чем за аналогичный период 2008 года. Соответственно, данное заболевание увеличивается в процентном соотношении и в абсолютных цифрах. И, соответственно, его нужно лечить, лечить его, не хирургическими методами и хирургическими методами. К хирургическим методом относится нефрэктомия, когда убирается полностью почка. Но в современном мире стараются максимально сохранить почку и максимально сохранить объем паренхимы. Поэтому стараются использовать резекцию почки, резектировать почку. Из методов хирургического, хирургических методов используются либо наложение зажима наложение на почечную артерию, это ишемическая резекция почки, из плюсов минимальная кровопотеря, удобство работы хирургу, но ограниченные хирурги по времени, там не больше 30 минут желательно работать, в противном случае выраженная почечная недостаточность может прослеживаться до года. Второй метод это безшемическая резекция почки. Сюда относится как локальная гипотермия, когда открывают большой разрез, открывают, выносят почку на переднюю брюшную стенку и откладывают ее льдом, и также используют второй метод это зверовая шемия с помощью управляемой гипотонии. Плюсы данного метода то, что можно более длительно работать на почке, нет ишемического повреждения почки, но, возможно, более большая кровопотеря при, при данном варианте. Были в свое время проведены исследования италь... итальянскими учеными на тему управляемой гипотонией при резекции почки. Пациенты были взяты по асса первой и второй группы. И вывод ученых показал то, что довольно таки эффективная методика, не очень большая кровопотеря, и если правильно оперировать, так, если хирурги умеют оперировать и у них есть опыт работы уверенной лапароскопически эндоскопически, то проблем не возникает ни с кровопотерей, ни в раннем послеоперационном периоде у пациентов как правило, их выписывали довольно-таки быстро. И основные осложнения связывались именно с хирургическими проблемами с гипотонией. Проблем не возникало, то есть повреждение острого почечного повреждения не возникало. Управляем гипотонией также используют и в других видах леч... хирургических операций, таких как эндопротезирование тазобедренного сустава и в челюстно-лицевой хирургии есть большие обзоры, которые показывают то, что гипотония не влияет на функцию почки после операционного периода и на организм в целом. Единственное, что следует отметить, есть все-таки работы, которые говорят то, что управляемая гипотонией во время операции не всегда это хорошо. Но пример статьи медиков из клиники МИО. Но там пациенты изначально были с выраженной сопутствующей патологией. И задавать вопрос о том, что есть смысл им проводить, был управляемый гипотонией или нет, ставится под вопросом. Но вот они говорят, то, что почечная недостаточность возникла у двух пациентов в раннем послеоперационном периоде и связана именно с управляемой гипотонией интероперационной. Под управляемой гипотонией Разные учреждения подразумевают разные значения диастолического давления, среднего артериального давления. Кто-то вообще смотрит на относительные цифры, то есть в процентах от рабочего давления, либо от перфузионного давления. В связи с этим нет четкого понятия, как правильно проводить управляемую гиптонию и все выводы, которые делаются в большом данном исследования говорят, что надо индивидуально подходить к каждому пациенту и если проводить гипотонию, то меньшее количество осложнений возникает при более мягком снижении давления. В нашем учреждении под управляемой гипотонией подразумевается снижение среднего перфузионного давления на 30% от рабочего, но не ниже 55-60 мм ртутного столба. С 2016 по 2020 год в институте было проведено большое количество резекций почки с использованием управляемой гипотонии и 109 резекций, при которых использовались препараты ингаляционной анестетики для создания управляемой гипотонии. Это изофлюран, севаран и десфлюран. Препарат, последним препаратом нам не удалось достичь нужных цифр гипотонии в течение 10 минут, поэтому из исследования он был исключен. Пациентам всем во время управляемой гипотонией и вообще анестезии проводился стандартный мониторинг ЭКГ, вот в стандартных обведениях пульсоксиметрия, контроль газов инвестиционной смеси, контроль артериального давления — манжевский раз в 30 минут и обязательно инвазивный мониторинг. В данном случае мы использовали систему FullTrack-CVD, бис-мониторинг мы использовали для оценки глубины сна и оценивали сколороческую бочку фильтрации и уровень критиномочевины до операции в послеоперационном периоде. Индукция рассчитывалась нами на идеальную массу тела, фентанил, пропофолы и рукуронии там. Анестезия поддерживалась ингаляционными анестетиками изофлюран-десфлюран и сифлюран в, оби... в ингаляционных концентрациях от 0,7 до 1 мака. Обезболивание а фентанилом, тоже по инструкции, как написано, и ракуроний для миорелаксации. Гипотонию мы начинали по... за 5-10 минут до необходимого этапа хирургического вмешательства, увеличением концентрации ингаляционной анестетики до 2 мАК и увеличение газовой смеси до 4 литров в минуту для севарана и изофлюрана и до 2 литров без флюрана. Когда необходимые цифры давления были получены, мы снижали, соответственно, концентрацию ингаляционной анестетики и поток газовой смеси, поддерживая на этом фоне необходимое давление. Ну, Гепотония поддерживалась до окончания основного этапа операции, когда был получен стойкий гемостаз, и препарат удален. После операционного периода для того, чтобы проконтролировать все-таки гемостаз, еще мы увеличивали до рабочего давления, до, рабочего, до, цифр, до рабочих цифр артериального давления давления пациента снижением концентрации ингалитонных анестетиков до 0,5 мака под контролем без мониторинга чтобы цифры БИС были 40-60%, чтобы быть уверен, что пациент точно спит еще. Вот. Получили следующие показатели, то, что время снижения давления было в районе 3-4 минут, что на осеваране, что и изофлюране. Среднее время продолжительности Гипотония в районе 30 минут. Время восстановления в районе 4 минут. Время гипотонии около двух часов у нас максимальное было на севаране и практически э, полтора часа на изофлюране. Время пробуждения в районе 5-6 минут в обоих группах. Э, Объемный процент ингаляционных анестетиков для достижения необходимого давления э, представлен 3,1. Объем процентов для севарана и полтора объемных процента для изофлюрана, то есть что соответствует в маках в зависимости от возраста, один и два мака, мака по севарану и полтора мака по изофлюранам. Кровопотери, в принципе, сопоставимы, сопоставимы — это 300-400 мл в обоих группах, причем следует отметить, что группа изофлюрана набиралась немножко пораньше, первые, соответственно, хирурги э, начинали только отрабатывать методику в цепочки на управляемой гипотонии, и там возникало большее количество кровопотерь, ну, более большая кровопотеря, что, в принципе, видно и в максимальной кровопотере, и в количестве переливания крови, то есть там чуть побольше было кров... гемотрансфузии. Уровень креатинина в дооперационном, в послеоперационном периоде – Повышался, но незначительно. И скорость клубочкой фильтрации тоже снижалась в течение в первые сутки после операции, но не сильно. Более длительный анализ затруднялся оценки креатинина и скорости клубочковой фильтрации, связи с тем, что пациенты, как правило, выписывались на третий, четвертый день и собрать подробно результаты биохимических анализов на третий день. И шестой месяц затруднительно. Сейчас вот обрабатываем данные, пока что недостаточное количество пациентов выбрано. Вот. В послеоперационном периоде тошнота рвота наблюдалось в приближенно одинаковом проценте случаев. Какие-то либо другие жалобы стороны пациентов и на сердце, на память не происходили, то есть пациенты себя чувствовали абсолютно нормально. И отмечали то, что операции наркоз прошли довольно-таки хорошо, жалоб, что они активно не предъявляли. Выводы, которые следует сделать, то, что из их и севофлюран можно использовать для управляемой гиптонии Оба препарата – высокоуправляемые. Отличий между ними для управляемой гиптонии практически нет. Анестезия и дешевле, там препарат там, в себе практически в три раза дешевле. А десфлюран как монопрепарат для управляемой гиптонии не подходит. Его, как правило, используют в сочетании либо с астремифентанилом, как правило, используют. У нас в России его нет. Соответственно, данную методику мы используем Практически не можем. Вот, спасибо за внимание.